Всем привет, народ! С вами Артур с вами. Продолжаем играть мод на режиме тарк рп на сервере Элитная Жизнь. Опять же, я записан на элите, потому что вы, как не знаю, просите у меня всегда в комментах больше элиты, ну получайте элиту в принципе, как вы хотели. В этой серии я попытаюсь поиграть закупить легально, профу, не знаю пообыскивать квартиры, то есть да, не для это этого нет, есть сука, в принципе привилегии Civil pro Protection, то есть это Какая защита это э, как бы мирных жителей, народное ополчение, глава ополчения, у них так. тут оружие какое-то свое есть, но это... Что-то типа недокопов, если, допустим, копы все заняты, то можно народное получение сделать себе, поднять а, всяких там ополченцев и идти тоже вместе с полицией обыскать квартиру. Есть снайперы, и полиция, полковники, спецназы, если они возьмут что нибудь из премиума. У нас здесь есть телохранитель, маньяк, ФБИ, оп на Вы работаете под прикрытием, изменяете внешность и разведываете тайны. Так, а что у нас тут еще есть? Офицер. Прошу работать один. В городе вам всегда привык, от особенно. 250 хп, 350 брони. Опа-на. Голосуем. Я буду офицером сегодня работать. Если у меня, конечно, получится. Что-то не делают. Круто. У меня на улице шоу. что я не могу вообще закрытым окном сидеть. Так что извините, сегодня буду слушать звуки из улицы, не знаю, там, всяких личинусов, если, конечно, повезет, не будете их сажать, я не стал голд офицером, блядь, почему, я еще хочу раз, хочу голд офицером стать серьезно, ну, это же классно, 50 секунд, ну ладно, как только я стану голд офицером, то я начну запись чтобы не занимать вас просто так Итак, ребят, я стал голд офицером у меня 280 брони это еще плюсуется то, что я вкачивал себе хп 350, ой, не 280 брони а 280 хп и 350 брони броню, к сожалению, не показывает но я в итоге знаю вот как я, наверное, выгляжу от третьего лица да, от третьего лица я не очень выгляжу чего? У да, меня что из оружия есть, а, как бы, самого начального? Desert Eagle, то есть обычный, но это не считая всяких там моих прибамбасов, которые именно а в Поньшопе. Чувак, подожди, оставь меня пока, ну, дай мне хотя бы разобраться, что у меня здесь вообще есть. А Берета есть также, m 92 Вот, ну, такой себе пистолет. Бери пожалуйста по оружие, пожалуйста, берите оружие. Почему? Так, у меня а также и Инвентарь, так, что у меня тут вообще еще есть? Два элиты, это ну то, что у меня привычное мне оружие. Вот М14 у меня останется как мое основное, тут можно также выбирать автоматический режим огня. Если что, я смогу, в принципе, дать отпор каким-нибудь пидорасам. По РП я работаю один, как, ну, закалённый в боях, там, какой-то офицер это, жесткий. Да, я сейчас тебе пану... Можно тебя спросить? Просто, ну, типа, я сейчас пану на РП, говорю, типа... Тебе надо писать. Тебе не, не, нельзя разговаривать. Тебе палец. Весь я палец в Да, я знаю. Так, уже тут советы начали давать, что мне делать? Uh, кажется, сейчас мне можно против. По Опа, что там происходит? Что там? Здорово, что происходит? Здорово, братан. Можешь объявишь там час, я пойду с ребятами, проверю. Так, эээ, -э -э, братан. Офицер. Офицер, товарищ, товарищ, собирай всех своих, идем проверять квартиры. Иди домой, иди домой, иди домой. Да мне все равно, иди домой. Домой иди. Ой, ладно, ладно, все, я понял тебя. Вот Рой, так я вот разрешаю, надо. Кого на Окей, вот минут, okay, минут через 15, okay. вырубай камчас час потом. Okay. Так, нам дали приказ, теперь нам надо идти искать ребята, которые будут э, плохо себя вести. Так, слышишь, ты со мной идешь. Рено, ты со мной идешь. Домой. Домой быстро сказал. Да, сейчас домой, домой, дом Там хате короче, дом. Да давай мы тебя проводим домой. Да За Навального, блядь. Пока Все битесь с дороги нахуй. Хату купить да эти, блять. А то сука только приехал в город, даже хат. Купить... Так, это твой дом? Это твой дом, да? Все хорошо, закрылась сиди дома. Так, а ты пошел домой быстро. Домой сказал. Долго, а чё ты не дома? Так, слышишь? рано Так может уже двоих посадили, кажется. Даже троих. Так, а вот тут чья-то квартира. Опа, она. Слышишь ты? Рено, рано Рено, прикрывай. Сейчас я ордер буду запрашивать. Кто владелец? Это Патрик. Сейчас мы запросим ордер. Так, дэшборд. А, так, запрос на обыск. Кто у нас там? Ник у него какой? Святой Патрик. Надо, кажется, ник писать. Ща. Святой Патрик. Подозрение на Нелегал. Оба-на! Прикрывай! Семья с с места! Так, сейчас еще здесь проверим. что то пусто здесь. Так, и тут тоже пусто. Ладно, равно пошли отсюда, здесь пусто. Нам не удалось, короче, что-нибудь найти. Здесь пусто, пацаны, здесь пусто. Всех по домам разгоняйте, все, уже можно сажать вообще без предупреждения. Время определенное прошло. Домой, домой. Сейчас, покажи мне пальцем, где... А, его почему отключили-то да. вообще? Его убили. Я, короче, на улицу, а там а не что, мэра нету? Круто. Нашем... За Круто, мэра нету, теперь надо нового мэра искать, чтобы он давал камчас, а теперь мы будем просто, не знаю, ходить по улице и докапываться до людей, которые подозрительно выглядят. Все-таки, наверное, мне сейчас будут раздражать эти звуки с улицы, и я, наверное, закрою. так я здесь, окно я закрыл уже все отлично. Тут по мэрии шарится. А почему ты потерял прафу? Его что, убили? Стань. Станьте кто-нибудь мэром, пацаны. Стань ты мэром. Да я сейчас буду. А, ну окей. Рено мэром стал. <laughs> Все, Рено мэром стал, отлично. Отстраивайся здесь, чувак. Отстраивайся. Король. Я за ним сейчас слежу. Не, лучше 14 достанусь. Мне как бы безопаснее. Рено, Рено, отстраивайся, если че, я тебе помогу. Бери окошечко. Что сколько? With local protection team immediately. Такая? Да дохрена. Да Ты его нигде не купишь. Перестройка мэрии. Ну, ладно, пусть перестраивается. Я сейчас пойду туда обыскивать. И сажать всех тех, кто будет вообще не, нау... не дома у себя. Простите, меня убить хотят. Кто, кто, кто? какое чудело так похоже на меня. А имя, имя не знаешь его? Нет. Кем работает? Гражданский. А, по-моему, у него не печенька. Печенька? Ну, давай его, короче, в розыск подадим. Давай. Он монстра убивает! Короче, Я его арестовываете при первом же, как бы, виде. Если Печенько. что, надо просто тебя позовем. Пройдешь в полицейский участок, давай. Так, шо у нас там? Надо, Ага, вон печенька. Стоять, стоять к стене, к стене, к стене. Лицом стоять, сказал. Ты разыскиваешься за покушение на убийство на человека. К стене туда встал. Быстро. Быстро встал. А, это оскорбление полиции. Стоять. Стой, сказал ты. Да стой ты, пидор! Да блять! Я не того арестовал, ну, вашу ж мать. Стоять, он, сказал он. ты, мразь! Это не он, это не он, это не он, это не он. Это не он! Это, не он. это, он. это, он. это он, вот он! Вот оно, вот сзади, он. вот сзади, это он, вот это, а монолный вот так. Вот этот ты, что ли, Но пытался он, он, он его он убить? Домой он иди. Блять, меня уволили. <связывается> да твою мать. Господи. Итак, ребят, я здесь снова взял профессию офицера, меня... Уже размутили, меня какой-то долбоёб Админ взял, замутил, загагал За то, что я ему ответил на его вопрос То есть дело было так, меня Тэпнул админ спрашивает, за что я типа в тюрьму посадил во время камчаса. Понимаете, во время камчаса, за что я могу типа посадить, Блин, сами подумайте. А за то, что он, наверное, не дома во время камчаса находится. Хотя с момента начала камчаса, если вы помните, было где-то минуты 3-4 уже. То есть достаточно для того, чтобы начать сажать ребята без предупреждения. После чего без разбора я был посажен в джайл на 2 минуты из джайла. Потом я вылетел, а пока сидел в джайле, я написал, типа, давай, не знаю, тэпнись ко мне, ты без разбора меня посадил. Подлетает ко мне, говорит, типа, ты что, меня задал на что ли вообще считаешь там? Я думаю, что не видел и не знаю, за что ты его посадил. Ну, я им пишу. Под, так как я был, не знаю, не мог говорить почему-то, то ли с микро что-то не так было, пишу ему ну, да, задал на счета, он уже улетел в этот момент, посчитал за это, это за оскорбление и дал мне мут с гагом на 10 минут, хотя за первое типа оскорбления, которого здесь вообще нет, я ответил на его обычный вопрос. Дается здесь за оскорбление. Первые, не знаю, 5, вроде, минут, но ну, никак не 10. В итоге я позвал другого админа, охрененного, просто админа. Он решил это все, как бы узнал, почему он меня вообще за загагал, замутил. В итоге снял с меня и как и мут. В итоге я сейчас опять с вами в строю бегаю, говорю, не знаю, что-то пишу в чат. Теперь все, я полностью опана. нахуй здесь маньяк. Надо попросить Камчас опять, чтобы сделали, потому что, ну, блин, кайф. Не знаю, повзламывать кому-нибудь квартиры, ну, то есть, покорить кого-нибудь, что ли? Вот я уже и возле моей... Здорово, где мэр? Нету. Нету? А что, мэром не хочешь стать? Нет, я не умею. О, боже мой, ты что, совсем что ли ненормальный? Блин, мэром не уметь играть. просто правильные какие-нибудь там. Вот где сервера есть, у них тут шкала, вот вверху, ребятки. Это охрененная система мэра. Он то есть выбирает решения, там какие-нибудь, которые будут продвигать экономику, налоги уменьшать, которые будут с проф зарплаты у профессии забираться. Это классная система, в принципе. Это больше РП добавляет. Мэр должен принимать важные решения от которых будет зависеть uh, именно репутация то есть городов, ну, в котором играют люди. Чем лучше репутация, тем, кажется, там была на некоторых серваках большая зарплата у ребят. О, я уже здесь могу прыгать. -ть -ть, не получилось, ну ладно. Uh, тем больше, например, там у ребят зарплата. У на разных серваках по-разному опции расставлено. У кого-то там uh, от репутации зависит налог, который берется с зарплаты вот, вот этой вот базовой. Которая, вот видите, у меня 800, у меня, допустим, при низкой репутации было бы от 800, забиралось бы, не знаю, баксов там 600, и я получал бы в итоге всего лишь 200. А при высокой бы репутации я бы, может, еще и бонусом бы получал. Ну, это классная вещь. Просто вам рекомендую на таких серваках поиграть. Вам она понравится. То же самое, допустим, в Рашкинске есть. Опа, там хата чья-то. Так. Он побежал. Ты что делаешь? Рядом съезда в город с на месяц человек заказывает у него пиццу. Почему мэра нету, я не понимаю. Ну, -мо. Так, мне надо узнать вообще, я могу ли, м -м, не знаю, без камчаса обыскивать квартиру у ребяток. Или только ФБИ может это делать. Опа, что там происходит? Что там происходит? Что за стрельба? Я должен это предотвратить, там человек кого-то стреляет. О господи. Что там происходит? Сейчас я запрыгну, сейчас я к нему запрыгну. Поджали э, его, баню его нафиг, слышишь? Еголь, Ульф, его банить надо. Да, да, да. Да. А... Видит, Я думал, чувак кто-то с крыши по людям стреляет Эй, к стене стал, лицом, быстро, к стене Какого ты черта оружия держишь при людях? Убери его Убери, выкинь оружие, сказал Вы, Выкинь его К стене, сказал Лицом, лицом повернулся Что из мира на? Вебен Нелегальное оружие инвентарь. Свободен. Свободен, говорю, пошел. О, а по его братан, пришел. Так, а ты же стал стоять? «Стоять!» сказал. К стене лицом. А такое? Покажи лицензию. На оружие. как? Как обычно показывают? Достал и показал. За да, работать? Да я в неблом, я так и зашел отлично свободен свободен есть отлично и проходи Ой, ну ладно ладно пропускаешь спасибо вот так вот в принципе и надо прп обыскивать Даже с закрытыми окнами слышно как какой-то дебин сигналит на улице окей пойдем не знаю набирать ли ребята к в полицию можно же, блин, можно же спокойно так вот через ТАП искать, что я тупил раньше. Можно его, его баски, розыск так ставить легко очень. Почему он колдует? У нас кто-нибудь есть? Нет. Ё-мать, никого. Этот опять тип сидит за телохранителя играть. Мне кажется, он больше ни за кого не играл, кроме за телохранителя. Так, что они тут делают? Эй, ты что делаешь? Ты что, че человека ударил? Ну, окей. Это, это она, а не он, дурачок. Кто дурачок? Я дурачок? Вот это, да. вот это девочка. Я дурачок? Да, ты дурачок. К стене. Пош... К стене, к стене лицом. К стене лицом. К стене лицом, быстро. Вот тебе пример, как не надо вести себя с полицейскими, братан. Стоять! Стоять! Стоять! Я знаю, знаю, знаю. Это что сейчас было за стрельба в прилюдном месте, а? Не, я знаю, я просто скорость Просто скорострельницу переключил. На меня монстр напал только что. Окей, поверю. Поверю, а ты так побитым выглядишь? Спасибо. Да меня монстр укусил. Вот к медику иду. Ну, стой, подожди. Чтобы меня вылечу, погоди, монстр. погоди, погоди. На, будешь жить. Спасибо Слышь, какого вообще? черта к стене встал? Быстро. Быстро, дядя, к стене стал. Алло. Алло, к стене стал. Какого то черта оружия достаешь, когда тебе говорят, к стене стать Зовем админа. Хекус. Сейчас зовем админа, этот даун получает пиздюлей за феррп. Неповинование неповиновение полиции. За... Конечно, неповиновение и то, что он достал оружие, когда я на него бежал и говорил ему лицом в стене стать. Он получил пиздюлей. Сейчас еще от админа получит за РП по РП, он должен был как бы стать спокойно к стене и дать мне его обыскать. Если бы я нашел нелегальное да, имя я, наружу, я бы мог его арестовать. Гагу. Короче, да, э, ротан, не он, не он. Фир РП, фир РП Короче, смотри, Типа сейчас убил, Типа сейчас убил, он хакер, кажется. Сейчас найду его ник, подожди, подожди. бля а, убил его, я могу посмотреть. Кобис, Кобис, Кобис, двоеточие и тройка. Кобис какой-то там маленькими, большими буквами. Смотрим, я увидел у него оружие в руках. Ну, то есть, не по РП, но смотрю, то есть, у него лицензии нету, допустим, над башкой. Это, если так рассуждать. Решил его обыскать, говорю, типа, сто лицом к стене. Он начал от меня убегать, и когда я достал уже оружие на него, наставил, Бегу за ним также, продолжаю кричу ему, типа, лицом в стене, он начал оружие доставать. Достал на меня этот же пистолет, я его пристрелил. но все равно уже, как бы, РП не соблюдено. Пистолет у него был без лицензии? А, да, он играл за этого, именно за хакера, с пистолетом без лицензии. А, ну нельзя, да, сразу. Так, кажется, не тут... Вот Стой, ты вон. Сейчас будет оправдываться, типа я не знал, не ни слышал, ничего. Ой, у тебя еще калашников, ты убираешь что ли? За хакера же нельзя калаш носить. Нет, тяжело, нельзя носить. Так. А, смотри, Кобис. Когда тебе он сказал, что ты остановился? четыре правила почитай спасибо все вот и наказанный чувачок 300 секунд кстати меня на 120 сажали в принципе но думаю 300 секунд хватит ему для того чтобы почитать правила здорово братан рад тебя видеть я здесь проверял тут ничего нету когда я час был надо короче найти нам мэра нового который будет издавать нормальные законы а не сидеть хуйню хоть у себя в мэрии ты как за городом вообще следишь нормально все Конечно. Что нарушает, сразу а почему ты сразу убиваешь а не арестовываешь а? ты что, пинка я под жопу, жопу захотел не Чего? Не ли, а? я не, не, не умею тоже, шутить жизнь в полиции заставляет тебя забыть о шутках и начать только Слушать асисы. А, нет, просто только, только, только я просто А, так ты стрелять любишь. Ну, погнали, погнали, погнали. Погнали, короче, патрулировать город. Будем сейчас искать того, кто станет мэром. Братан, братан, мэром можешь стать? Становись мэром. Будешь издавать законы и назначать камчасы. Продает оружие. оружие. Нахуй ты его стреляешь, это свой в него его, в убили, его убили, не... Я не скрылась, его убили, пацаны. Его убил Дно, не его скрыли. убил днем Дно его убил, пацаны, Дно его убил. Объявляем в розыск, пацаны. А. Он убил, его вот этот снайпер убил. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, это свой, это свой, он его не убивал. Чувак с ником Дно. Ищем, ищем а, его. его. Я его объявил в розыск. Ищем, ищем его, ищем. Где он? скорей. Скорее, скорее. Надо, чтобы кто-то объявил Комчан. Вон он, держи его! Держи, держи, он сзади! Окей, ладно. Хорошая работа, братан. Нашего убил. Хорошо, что ты мне вообще сообщил об этом, то, что он убил человека. Прям на наших глазах, понял, он разлетелся на части. Пошли. Вот, вот, вот это РП. Сейчас скажете, опять РП на минималках, Артур не соблюдает правила Это ты его подстрелил, братан? Случайно да, мы Не мы случайно, можем, ты убил убийцу, который был в розыске, красавчик На, на тебе премию Мне, мне, я, то, я тоже помог в этом деле Так, дать деньги, ну, 2500 дам Я просто вещаю. Да не случайно какого нет, черта? Нет. К стене лицом. Вы имеете право молчать, дорогие. Почему он опять стреляет, по-моему? Кто стрелял? Ты что делаешь? Почему ты колдуешь на улице? Я У меня законная магия. Смотри, у меня на диком есть на магия. Магия. Предъяви лицензию на магию, то что ты можешь использовать вообще не в пределах Хогвартса. Хотя какой нахуй Хогвартс-то в блядь? Это магия вне Хогвартса называется. У тебя палка с Алиэкспресс? А. Ага. это да Пошли следить за городом, пацаны. В следующий раз будьте бдительны, чтобы вас а, так не разъебали. Один я тут выстоял вообще с почти да, полными надо хп. Домой! Так, надо найти мэра. Мэра нет почему-то. Где мэр? Где мэр? О, мэр. Слышь, мэр, мэр у нас есть. Пошли попросим комендантский час. Все за мной. Давай за мной, за мной, за мной. Да, да, да, на ру трупа голу А, что, где почему? Вот и... Да, да, да, да, охотника, отвечай откуда он у тебя? Э -э да, да, Что? да, да, да, да, да, да, да, у да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, ну, нахуй читы? Я донатер, mm Кек. -hmm. <п guellame> я донатер, like я вам сказал еще раз. Ч тебе надо от меня? Я понять разбираться. Чё он сделал? Ничего, не фрекиль, но он как бы стоял возле вас, когда я по вам стрелял Вы напали на нас вообще просто без разбора Я напал, я напал чувак Но ты я напал, напал, и твой напарник не, прям не возле тебя, тебя стоял напал. Вот смотри, вот допустим, ты стоял тут вот и отбегал назад И здесь, представь то, что я этот тип был, который я подстрелил Он прям возле тебя был Я по тебе стрелял, попал в него из арбалета, кек не было Ах, бы его зовут. там рядом, я бы просто по нему не попал и попал бы в тебя, соответственно. Так что Топ, килл так вообще случайно, не он не просто попал ты под даже пули, Кек. Извините, ты пожалуйста, не пожалуйста, за то, Но... что он сам попал под пули. Это не мне говорю, а ему. А вот опять, я почему то нашел железяку но на меня начали, опять он нападать тоже, стрелял, понимаешь, подкатил ко мне вот это вот, это вот рухлядь железная, начала по мне стрелять, ничего, э, не знаю, молиться, что ли, чтобы он меня не убил? Да. Лол, да. бред, бред просто полный, я тебя пристрелил и его пристрелю за то, что он на меня напал, почему я должен просто сидеть терпеть и сливаться ему? Так, там еще чувак говорит, киллер, да, киллер, ты его как сказать? Он ФП, ты его узнал даже, не сказал кто Мне сообщил мой сотрудник Как бы в полиции не я что один она? работаю, Откуда а есть еще и снайпер. Топни его, тепни Ник, можно Короче, его? я понял Он все нормально сделал, кроме того, что убил твоего напарника Ну бля, Николь. это понятно, Николь. то что я его ни за что убил Но он же попал под пули Это понятно всем, кто, кто стоит Ну, что подел Ты уже фрикел собственно. Он, ну это понятно, бля его прощаешь нет ну ты не мне говорит он ну давай пусть он меня там прощает, прощает. Виталия, да, ты да, да, прощаешь? не прощает виталий только не ори надо надо не. надо не надо я хочу надо надо надо надо а ты, не, надо надо вот надо не больно, пошел нахуй, бля. Да ты же сам под пули полез, алло. Сука, я заебался, я, я, сука, заебался ждать, пока этот круг нахуй пропадет. Да <сíck> ты, ты вот же сам виноват, бля. признай, да ты же ну, полез под делала, пули, могу... когда перестрелка началась. Так взял, вот ты именно, ты стал ты прямо меня. перед ним, и я в тебя попал вместо того, чтобы его я подстрелить. Смотри, я от него Нет, меня... я вот совсем на дурака кривого а похож, я... который не туда стреляет. Чувак. Швак, я, можно чекнуть логин, там даже написано даты, и, ну, хотя это нахуй надо, блять, ну, пиздец, я просто стоял я с сначала ты меня пристрелил, а потом его, ты не, а ты не остановился, ты не остановился, ты, ты начал дальше убивать. Так вот именно я убил там, того, -то кто, -то кто -то на меня напал, а ты случайно под ты пулей бы попал. бы этот жайл, все. Вот именно, он тут начинает рассказывать. Давай, а, ну, Джали меня уже, блядь, да, это... Отлично. Это Посижу 200 секунд, как да. только вылезу из Джайла да. продолжу. так да? Итак, ребята, я здесь. Теперь я уже вышел из и Только-только что. Ну, давай сначала камчас объявим, потом ты мне поведешь. А, уже кам -час есть пошли быстрее. Уже. Да, ну... Эй, ты что делаешь, чувак? Ты какого черта стреляешь? я просто так пальнул случайно, даже и то. По кому ты пальнул случайно? Не по кому. Ну, окей. Почему не дома? Ага, окей. Только я вообще не видел. Почему и ты тоже не дома? А здесь так сразу не разборка? Нет, это крыша. Почему? Ты не дома. Слушай, давай здесь по поэтому я не дома. Иди нахуй разборки. Иди домой. Пришла. Комендантский час, иди домой. Дядя, домой иди нахуй, пока а тебе нахуй б... дубинка не отпиздил. О, а так это ты ч? Вся, подожди, интернет. Да, ты... ты... Улетел, Полетели, короче, искать квартиру, где маники, кажется, нам сказал человек наш напарник. Где этот чувак? Где он? Ну, был уже где-то здесь. По орань, а почему вы не дома? Почему вы не дома, молодые люди? Молодые люди, вы ничего тут не забыли? Домой идите все. Пиздуй тоже домой. Вот... Давай, Иди. давай домой, дядя. Да вот наш дом. Видишь давай, дверь. заходи, все, сиди дома. дома. Так, -с, теперь мне надо найти нашего напарника, который хотел мне рассказать про квартиру. Домой пошел. Домой пошел, иначе это вот кра этот красный здоровенный дилдо у тебя сзади окажется. Вот, Камчас Кам есть сейчас. Камчас есть сейчас, как бы я могу его дам. Слышь, Дон Корлеоне? Дон карлеона Дон Корлеоне. Так у тебя показывается КамЧас? Да. Ну все, проблемы такие какие -то. теперь у них должны быть. Да просто тут тип не доказывал то, что КамЧас, а не тут кек. Слышь ты, домой иди. Да ничего такого бывает, это И ты тоже пошел домой, быстро. Какого ты черта ствол на меня наставил? Стоять. Лицом к стене. <постит> вот так все надо решать а, Так. А, да бомжа и докопаться не можем Он живет на улице По РП он не, не может иметь дом <постит> Здорово, пацаны Почему <постит> почему, путь, почему, ты не а <постит> почему ты не дома? Почему то не дома? Окей, <постит> <Лайфман? постит> а, <постит> окей, окей Так, пошли дальше искать Вон, сори, тип <постит> какой-то идет Слышь, лицом к стене, почему то не дома? Лицом к стене стал, быстро, быстро, быстро, быстро Быстро лицом, к стене. Только... быстро лицом к стене. Быстро лицом к стене. Быстро лицом к стене. Быстро лицом к стене. Лицом к стене. Лицом к стене, а не спиной. Перекрывай. Ну, да. Свободен. Пошел быстро домой, пока мы тебя этот дилдак красный в жопу не засунули. Вон за ним. За ним. Скорее. Мне кажется, у него что-то есть. Быстрее, быстрее. За ним. Давай, скорее, не отставай. Да вон, тип какой-то побежал. Надо у него очень нибудь кажется, найти. Оба-на. Здорово. С к стене лицом, почему не дома? Лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Почему не дома? Почему не дома? Отвечай, отвечай, отвечай. Сейчас есть. Ты че, слепой? О, значит, только что зашел. Да. Так что только пошел что быстро зашел. сейчас домой. Бегу. Пока у вот тебя этот дилдак. Вот смотри, у меня есть красная дилда. Она у тебя сейчас в жопе окажется, если ты не пойдешь домой. Смотрите, пацаны, там там чья-то хата. Пошли быстрее посмотрим. А ну, к стене, лицом к стене домой пошел. Быстро! Секунду, домой мне... пошел. Домой а, пошел. Быстро открыл дверь, это четко обыск. Четко так, что такое происходит? Домой зашел, Не жди окончания камчаса, и, и потом иди делай, что о, хочешь. Я могу же дать ему решетку вдруг буду перекрасить. Теперь потом зайдем к нему. Ну зачем ты, пацана, пугаешь? Ну зачем? Пошли дальше, пошли дальше искать. Сейчас я а, патронов куплю, подождите. Сейчас быстренько. О, так, раз, пачка, два пачка, три пачка. 4 пачка. все 103 патра думает мне будет этого достаточно Это никого. Так, сейчас. давай посмотрим сначала окна По Окна можно в принципе определить живет там кто-нибудь или нет Если было было бы что-нибудь то хата то не окна свободные, не заставлены пошли элитку посмотрим еще а, они уже без меня побежали. Класс, и вообще. Поражаем, там чувак с Юсасом, Рельсыганом, мы там не, проб... не пробуемся. Вообще никак. Вообще? Там Шо, чувак а с юсасом, гуляю, хм. Интересно. А может попробуем? Стой, стой, стой, стой, стой. А может попробуем? Дайте деньгам. Нахера мне денег давать? Да не надо мне деньги, успокойся. Мне денег своих достаточно. Пошли обыскивать квартиру. Тут маник. Пацаны, здесь Манник был. 79 тысяч поднял с него. Ахередики. И что это за бред? Причина, причина сейчас, убийство какая? Хотели сдавать мой дом. Так он открыт был, кек. Кумчат, у нас проверка на манике. Блин, алё, блядь. А, все трудно, блядь, охуенно. Кумчат как бы идет, проверка на манике. Ну и что, я убью тебя за это. Я тоже прикрыла твои манике. В чем проблема? А то есть он вообще не боялся трех полицейских, которые вооружены. Он то есть вообще никак трех полицейских вооруженных не боялся, да, в одиночку. Круто, вообще просто. Ну да. А че мы опасности не представляем вообще никакой? Какого черта вы не дома, вы? Животные. Мы играем. Пошел домой. Да, я здесь. Привет. Короче, смотри, посмотри сейчас, кто нас троих полицейских и ФБИшника убил. Он нарушил правила, кажется, этого ФРРП, то есть не побоялся троих вооруженных полицейских и побежал на них с оружием. Убивать. Один? Да, один. Мы зашли, как бы, в открытый дом, ну, то есть окно выбили и залезли. Там смотрим Маник. Решили его уничтожить и подбегает, бежит, он в спину пойдет, троих расстреливает. как какой-то или кто это я не знаю там у него как-то на голд gold, gold какой-то там ладно их там было бы двое трое там можно было бы нас уже убить а он в один в троих полез пиздец Думаю его накажут, а может и накажут херсми. голосуем за полицаев, потому что сегодня я играю за полицая и хочу, чтобы полицейских стало как можно больше. Так, ну что, это кажется ник у него gold анко кубоши. Я пока его не прочитаю, я скорее Аллаха вызову. Ну что? Ну что? Так, сейчас его тэпнут и разберутся с ними, и я уже заметил вообще то, что там чувак, кажется, за плантацией играет. Ну, за... А, это он, это он, это он. Ты почему один на 3-х палец? В каком смысле? Но в, в элитном районе ты нас троих убил полицейских, когда мы зашли к тебе домой. а почему ты, ты не боишься троих полицейских вооруженных? Серьезно? Подожди, ты читал про да. Там было, там Знаешь? было два человека Нет. Нет, там три а полицейских было. было. Ты а то ты прям малолетний. О, боже мой. Короче, смотри, ты знаешь, что такое пауэргейминг? Ага. Давай... Кажется, не знаю. А, кек, значит, не знаешь. Ты вот его нарушил. Сиди в жале, значит. Ну, просто убежать в страхе. Короче, сплюнь. Блять, ты там хата, че-то. Уже 42 минуты записывается, ребят. Мне надо заканчивать, но я очень сильно хочу обыскать того человека, который выращивает растения. Спасибо. кого ты черта творишь. Патрик, за... за мной. Патрик, за мной. Скорее. Иду, иду. Ты не трат, нет. Бред полный. Мне надо найти ФБИ, ФБРовца нашего. ФБРовца надо найти. Где мой... ФБРовцы я видел. Оба. Где, где, фбр ФБРовцы? Где ФБРовцы, блядь? Где, где, где, где? Сейчас человека обычным У него там растение. У него там растение. Найдем мэра сейчас. У нас кажется да, у нас мэр жив. Привет, привет, братан. Привет, братан. Где? Ня, б... ня, ня, ня, ня. Объяви, пожалуйста, Камча, срочно человек выращивает плантации. Иззывайся, что ли? Возьми лучше ФБР и там... Да не про фулу, спецназа, пожалуйста. Это джопа-буз будет, дядя. Нет, ну так ты играешь за ФБР. Окей. Окей, пойду за ФБРовца, выберу работу, как мне Гарри сказал. Если меня посадят тюрьмой, Гарри, ты будешь виноваться. И, конечно, посмотришь это видео. Такс. ХП у меня, конечно, поменьше, но все же. Рекинг. Рэйкинг, рэйкинг, рэйкинг. Хм, надел. Давайте вот сюда запрыгнем к нему. Вот сюда, на кулачках. Вот вообще будет неожиданно для него. Так. Ага, все, да-да-да. Я не прогадал. Так, с как у него не крекинг теперь мне надо найти найти найти его в списке крекинг крекинг крекинг где где где где где где он блин не могу его найти владелец плантации вот он ребят кстати если хотите увидеть следующую серию закон легального профу то есть полицейский фбр там офицер сватовец мэр то не знаю поставьте лайк отпишите в комментарии и все в этом роде если вам это понравилось например серия за офицеры фбровца ордер на обыск вращивание травы сейчас залечу к нему давай дядя скорее Блядь. Ну какого черта мэр сдох? Ну че мэр сдох в этот момент? Да твою мать. Ты не Стоять! Стоять лицом к свине. Что ты тут делаешь, а? Какого-то черта здесь творишь? Обычная почва, подожди, чё тут? Зарядка у нас, батареечки. Ну-ка, подожди. Ты что тут выращиваешь, а? Марихуа? Ну что ли, блин? Не, не понял. Цветы, какие цветы? А ну. О, черт. А я-то думаю, что-то отсюда каждый день дым идет с окна, блядь. Каждый раз тут дует и ржет с окна. Тут слышно все. Ты какого черта здесь делаешь? Да по-любому марихуаны делаешь, чувак, ну признайся серьезно. Я сейчас парней позову, я просто отмудоху понимаешь, тут они разбираться не будут. Я тут обычно ФБР -экс. За то, что ты марихуаны выращиваешь. Вот смотри. ПРП. Ну вот все, я нашел семя марихуан, Теперь тебя можно сажать спокойно. Лицом к стене. Лицом к стене. К стене стал. Дядя, ну ты же сейчас будешь прострелен просто под жопу. Все. Здорово, братан. Все, арестовал, я арестовал, типа, который делает марихуану. Блин, я все сделал сам, ура! Да. Фу, какая <свист> же гордость, бери то, что я предотвратил э, распространение марихуаны в городе. Если вам понравилось это, то ставьте лайк, опять же, прошу вас, умоляю, поставьте лайк. Это поможет продвижению видео на канале и подпишитесь на канал также. Чтобы быть в курсе новостей на канале, также поставьте именно, включите значок колокольчика возле значка подписаться. Это позволит вам узнать о выходе новых видосов на моем канале. Так что и вы будете самыми первыми, кто посмотрит эти видосики. С вами был Артур, всем удачи, всем пока.